Но есть и другие отрасли производства, например, добывающие, да, обрабатывающие электроэнергетику. В основе человеческой жизни являют, лежит материальное производство. А это материальное производство Путин либо полностью уничтожил, либо отдал на откуп своим дружкам, которые полностью это дербанят и ничего не остается России. Электроэнергетика. Что мы видим? За последнее время, да, весь путинский период, да, рушатся трубы ТЭЦ, а ТЭЦ основные у нас, рушатся э, потолки у ТЭЦ, приваливает там людей, рушатся целые цеха в ТЭЦ, да, ГЭС, я уж не говорю про ГЭС, да, когда э, Саян Шушенская развалилась, знаете, чуть не смыл там всех, да? То есть, электроэнергетика абсолютно в том состоянии, в котором ее оставил Советский Союз. Но так как прошло 30 лет, все износилось крайне, никто ничего менять не хочет, хотят просто красть деньги. Топливная промышленность, то же самое, все трубы, газовые трубы, все эти дружбы, нефтепроводы, газопроводы, там эти Уренгой, Помары, Ужгород, все это сделано при СССР. Этим козлам надо только сидеть и открывать задвижку. Больше ничего делать не нужно. И у них эти отрасли убыточные. Можете себе представить. Убыточный Газпром, убыточная Роснефть и долгов больше, чем они должны, чем стоят они сами. Вот так вот ведется хозяйство при Путине. Да? Ну, черная цветная, черная металлургия, я так понимаю, отсутствует полностью цветная за счет там никеля, алюминий и так далее, того, что сделано в, в Советском Союзе, еще как-то работает. Нормально еще работает, да, обеспечивает безбедное существование олигархов и так далее. Химическая, нефтехимическая промышленность, то же самое, да, то есть обеспечивает безбедное, жизнь безбедную олигархов, Путина, там его кривоногих и так далее, и травит, Народ России очень сильно травит народ России. Лесная промышленность что такое лесная промышленность? Это Китай. Да? То есть 9 миллионов деревьев только за прошлый год вывезено в Китай огромных деревьев. Что происходит? Да, Китай является основным поставщиком древесины на мировом рынке а лес рубить в китае внутри китая запрещено то где же он берет лес в россии а что россия сама не может продавать может конечно но путин путин это главная препона всего можно все можно можно бы сделать было россию величайшим э, государством великой страной путин не дал